Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец лично подсобного хозяйства. Сейчас в разгаре сезон заготовок, и сегодня хочу поделиться с вами рецептом соленых бочковых огурцов. Соленые огурцы гораздо полезнее закатанных, маринованных, ведь в них не содержится уксус. Соленые огурцы – это продукт брожения, квашения. В процессе действия молочной кислоты такие огурцы готовятся и очень полезны для нашего организма. Употребление соленых огурцов благоприятно влияет на пищеварительную систему, ускоряет процессы метаболизма, а также нормализует аппетит. Для засолки подойдут любые огурцы, и большие, и маленькие. Большие огурцы соленые можно использовать затем для приготовления рассольника, а маленькие просто употреблять в пищу, например, там, жареным картофелем, либо отварным. Для квашения не стоит лишь использовать огурцы салатного типа. Например, такой сорт, как зазуля. Такие огурцы в банках становятся ватными, невкусными, и они подходят только для приготовления свежих салатов. Итак, хоть эти огурцы называются и бочковыми, однако приготовить их можно в обычных трехлитровых банках. На трехлитровую банку нам понадобится примерно килограмм-полтора огурцов, зелень, это хрен, это листики смородины, вишни, несколько зубчиков чеснока, затем 100 грамм соли, и примерно полтора литра воды предварительно банку надо хорошо помыть и просушить затем огурцы замачиваем в воде на несколько часов чтобы они стали э, более э, тверденькими а если вы их вырвали сразу из грядки то их достаточно просто помыть и можно даже не замачивать на дно банки помещаем несколько листочков хрена и несколько зонтиков укропа другую зелень и чеснок затем отрезаем кончики огурцов ножом и ставим их вертикально в банку. Затем опять немножко зелени и обратно огурцы. Так наполняем банку доверху. Затем готовим соляной раствор. 100 грамм соли растворяем в обычной холодной воде и заливаем нашу баночку огурцов. Сверху листик хрена, чтобы не образовалась плесень и закупориваем плотно обычной пластиковой крышкой, капроновой крышкой. Такую банку ставим в кладовку, либо в другое, помещение, темное, примерно на 5 дней. За этот период будут идти процессы брожения, квашения. Через 5 дней у нас появится мутный рассол, а огурцы немножко потемнеют, станут такого желтовато-коричневого цвета, значит они уже засолились, готовы, процессы брожения заканчиваются. Весь этот рассол нужно взять и слить, промыть огурцы чистой водой и приготовить новый соляной раствор опять же 100 грамм соли размешиваем с водой и заливаем новым чистым рассолом огурцы это делается для того чтобы огурцы в процессе хранения у нас не закисали и и были тверденькими не были мягкими потому что если оставить старый рассол огурцы могут стать мягкими ведь рассол получится слишком кислым и огурцы будут плохо храниться поэтому обязательно меняйте раствор чтобы огурцы хорошо хранились. После того, как мы залили данным раствором огурцы наши, опять же, закрываем крышкой и заносим банку на хранение в холодный погреб. Таким образом, приготовленные огурцы будут храниться вплоть до нового урожая и останутся весь сезон хрустящими. Обязательно попробуйте приготовить огурцы таким способом, и вам они очень понравятся. Спасибо за внимание и до новых встреч!